Переводи! Все, хорошо! Отжимай, отжимай, все, отжимай. Спокойненько, спокойненько. Слева. Голова, колонка. Саня, работай, да. Давай, Саня. Работай, Саня. Гол-голу. Голову. Подкрутись, левую рукой. Нет, нет. Нельзя просто... Давай, давай, достань! Голову давай, достань, давай. достань, достань давай. Давай. Саня! Достань голову! Саня давай, Прижмись к нему, Саня! Хорошо, Давай такой <существует> Саня, саня что не будет а? делать? Ты знаешь, что можно сделать? Саня. Вот. Почему? А, Ужай, улучшай, улучшай, улучшай. Чем он так легко проходит, Саня? Он тоже устал работать. Свипы работай работай Работали. Побить, побить, побить. Саня, вставай. Ищи свипы, Саня. Бить, Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми! Прижми!